Здравия соратники Вести Волкон и я Вичезар о вестях науки. Поговорим сегодня о конференции, которая прошла 12-13 ноября и организаторами, которые были Олег Александрович Григорьев и Национальный комитет по защите от неионизирующих излучений и старейшина радиобиологии, его соратник Григорьев Юрий Григорьевич. Они были организаторами данной конференции, на которую пригласили много специалистов и ученых, которые занимаются гигиеной и исследованием воздействия сотовой связи, телекоммуникации на здоровье человека. И главным на этой конференции было то, что все подтвердили, что сотовая связь приводит к онкологии. Роль науки особенно велика, когда речь идет о новых технологиях, развивающих нашу цивилизацию, об безопасности для здоровья. Отечественная научная школа электромагнитной радиобиологии и гигиены минимизирующих излучений непрерывно развивается более 120 лет. В нашей стране разработаны первые в мире обязательные санитарные нормы электромагнитного поля для работающих на производстве и для населения в целом. Бурное внедрение в жизнь э, современных высокотехнологичных цифровых технологий поставило новые задачи перед мировым научным сообществом в части разработки разумных и резумных регламентов безопасности, сберегающих здоровье технологий. Но сегодня мы поговорим о другом. Ученые не говорят о существующих средствах защиты. И эти вопросы мы задавали давно уже и Григорьевым, и вообще всем специалистам и в данном случае возникает вопрос почему замалчивают о исследованиях которые проводят те производители средств защиты и те средства защиты которые продаются на рынке в данном случае и наше средство защиты от излучений под торговой маркой нейтроник На конференцию не пригласили производитель средств защиты, кроме меня. И то, меня пригласила Валентина Николаевна Никитина за день до конференции. На что я удивился, потому что приглашения не было. Ни сенатору, который возглавляет нашу рабочую группу в Совете Федерации по проблеме защиты от излучений не сопредседателю Поспелову Валерию. Поэтому приходится делать вывод. Первое. Наши ученые в области гигиены, в области изучения влияния неионизирующих излучений на здоровье человека игнорируют те устройства и исследования, которые связаны с новыми физическими принципами. Говоря о том, что производители замалчивают и покупают ученых, которые утверждают, что нет вреда от сотовой связи, происходит аналогичная ситуация, только в обратную сторону. Ученые не говорят о защите, производители не говорят о вреде. И вот это катание меча получается не решает проблему, которая стоит перед населением. А проблема серьезная, проблема номер один по решению ВОЗ, которые сделали вывод, что неионизирующие излучения приводят к онкологии. Это однозначно. Например, в той работе, которую провели Юрий Григорьев и Олег Григорьев в книге, в которой была написана сотовая связь и здоровье, электромагнитная обстановка, радиобиологические и гигиенические проблемы, прогноз опасности. Так вот, к этой книге была сделана рецензия академиками Ушаковым и профессором Шандала. Это старейшины нашей радиобиологии, которые в рецензии указали. Григорьев и Григорьев, Олег и Юрий, недостаточно уделяют внимания данной проблеме. И я задавал им вопрос, почему не включили в книгу эксперименты со средством индивидуальной защиты нейтроник, которую Юрий Григорьевич Григорьев проводил на эмбрионах и показал, Эффект от средства защиты нейтроник? На этот вопрос не было дано ответа. В вот течение одного дня, то есть во время всего периода инкубации, эмбрионы будут подвергаться электромагнитному полям. Если мы получим определенные эффекты, то мы вправе перенести в какой-то степени это и на человека. Данный эксперимент был подтвержден в дальнейшем в Австрии, в Германии, в Латвии, в Узбекистане, в России, в Беларуси и в других странах. Это подтвержденный, повторяемый результат того эффекта, который достигается нейтроником. И об этом все молчат, и Григорьевы почему-то также молчат. Почему не дали рецензию на методическое пособие, по защите от излучения нейтроник который я лично раздал на заседании совета федерации всем специалистам это было уже полтора года назад до сей поры никто не написал никакого ответа сказали бы плохо хорошо ли достоверно недостоверно молчание вот стена молчания это о чем говорит о том что видимо кому-то это неинтересно почему профессор зубарев юрий борисович доктор технических наук член корреспондент российской академии наук заслуженный деятель науки российской федерации почему он э, в главе 10 в своей монографии считаю очень хорошей монографии приводящей шокирующие данные о замершей беременности в петербурге в этой главе, обозначенный как осторожно мошенники, утверждает, что наклейки не работают, и производители этих наклеек дурят население, обвиняют их в мошенничестве. Так вот, он ссылается на ссылку под номером 29, которую мы посмотрели, и действительно... Это статья по ссылке 29, где говорится о мощностях передатчиков, вообще о телефонии. И в одном из разделов указывается, что я видел несколько вариантов наклеек, которые производители обещали снижение и так далее, и так далее, на 99,9%. То есть, Азубарев повторяет слово в слово данную ссылку из той статьи, не проверив, потому что не указано, кто производитель, какие устройства были исследованы или хотя бы названия этих устройств представлены. Мошенники, производители средств защиты. Там вообще ни слова, кто это такие, где их искать. Да, два человека пришли в эту компанию не МТС, а Дилай. А кто, кто это, имя и фамилии? Фамилии я не могу сказать. Источники первоначальные, то есть постановление закон. А данные были взяты из интернета. Это, вот я и говорю, что у вас одна там небольшая вот заковыка, 29-я ссылка на интернет по поводу как раз вот этих наклеек. Она ни о чем, там только исследуется величина ну, и сигнал. целью, чтобы люди... Не кривали, так. То есть, голословные утверждения о том, что эти наклейки не работают. Несмотря на то, что их десятки устройств, которые сотни исследований проводили о эффективности данных устройств. Некоторые работают хорошо, некоторые похуже, некоторые, может быть, совершенно не работают, но их надо сертифицировать, о чем академик Рахманин говорил. Что, ребята, давайте так. Если вы представляете какое-либо устройство, вы должны существующими методами, на основании существующих приборов, методик измерения, посмотреть, как они работают. Например, как работает тот же нейтроник. Проводились физические измерения, подтвержденные многолетними испытаниями в разных институтах и Учреждениях проводились биологические испытания, подтверждающие эффективность в разных учреждениях, институтах и в различных странах. Но везде подтверждается эффективность, о которой молчат ученые. Почему молчат-то? И обвиняя тех производителей в мошенничестве, то есть мошенники, и не говоря о том, что тогда мошенники получается и те кто производит смартфоны и компьютеры потому что они не предупреждают о вреде это же очевидно где вы видели что предупреждали о вреде нигде а как их тогда называть однозначно утверждая что это приводит к онкологии это вызывает по меньшей мере удивление в научной компетентности уважаемых докторов наук совершенно однозначно мы можем задать вопрос а кто мошенники кто те, кто не предупреждает о вреде, или голословное утверждение, что кто-то что-то предлагает на рынке, не проверены устройства. Закономерно можно задать вопрос тогда регулирующим организациям, которые должны сертифицировать все устройства. На первое безопасность, второе на эффективность. Если устройство безопасно, следовательно, вы имеете право их продавать, только тогда потребители будут у вас спрашивать, насколько оно эффективно. А если вы говорите об эффективности, значит, вы говорите там 50 процентов снижения, 60, 90, 100. Это ответственность лежит уже на производителе. А ну, что Нет, ноября а сенатор Круглый, который возглавляет рабочую группу по защите от неориизирующих излучений, а, должен был сделать доклад Совет Федерации а, и попросить протокольное поручение от Матвиенко. Я напомню, что есть постановление о по цифровизации, в котором Совет Федерации рекомендует правительству принять федеральную целевую программу. Над этой программой и концепцию электромагнитной безопасности озвучил и написал академик Рахманин, которого Олег прекрасно знает. И 6 ноября было получено протокольное поручение о по рассмотрении вопроса в Совете Федерации, в рабочей, группе, в рабочей группе Комитета по социальной политике, в котором, пожалуйста, все, Людмила ну, Николаевна, в ней присутствует далека Ну это в курсе дела? на конечном нуле надо принимать концы ну нулем закончилось почему нулем закончилось продолжается вопрос а продолжается так, значит, нулем ноль что значит слово принимать нет, концепцию написать? Ну, ну, будет, сейчас поднимать. сейчас выступал вот, трожи, все это <свят> так предоставляем слово последнему докладчику нашему но дискуссии Короче, надо, я Значит, ну, вам ясно. Видимо, Григорьевы устраивают конкуренцию в сфере защиты населения от неонизирующих излучений. И даже не конкуренцию, а непонятно что. Потому что, говоря с одной стороны о том, что есть вред, доказанный везде, на всех конференциях. На конференции в Швейцарии доктор Шайнер, один очень известный врач и адвокат, доктор Джордж Карло, проводил в период между 1993 и 1998 годами исследования для мобильной индустрии. А именно, они просили его, послушай, вот тебе 28 миллионов долларов, выясни, действительно ли телефоны приносят вред. Конечно же, они надеялись, что человек, получивший на тот момент самую дорогостоящую программу исследования мобильной связи с бюджетом в 28 миллионов долларов, не расстроит их планы. Он, конечно же, обнаружит, что никакого вреда нет. Они с удовольствием дали ему за это бы и 100 миллионов долларов. К их сожалению, с доктором Карла они просчитались. Он обнаружил увеличение опухолей головного мозга, опухолей уха, так называемые акустические опухоли. Он выяснил, что мобильное излучение служит причиной возникновения рака и люди заболевают из-за этого. Он осмелился публично заявить об этом, его заказчиками были не только компании Моторола, но также и группа, которая называет себя CTIA, изготовитель сотовых коммуникационных систем. Это 250 компаний, участвующих в строительстве антенн. Все они пользователи мобильных сетей. Они находятся в Вашингтоне, округ Колумбия, столице штата, и образуют единство на своем роде так называемый картель, которому еще никто так не возражал. Его сразу отстранили. Ему угрожали по телефону, ему говорили: не забудь, кто тебе заплатил. Его дом был сожжен дотла, никто не знает, кем. А его личной жизни распространялись сложные слухи. Его личная жизнь была разрушена. Человек действительно прошел долины страданий и слез, но несмотря на это, он решился не отступать перед этой мощью которая, кажется, не боится никакой незаконной деятельности. Удивительные и потрясающие факты приводят. На конференции и на слушаниях в США, на слушаниях в Сенате приводятся данные о том, что люди страдают и онкология возникает. Как известно, 5G используют высокочастотные волны с плохой проходимостью. Поэтому необходима сеть из сотен тысяч, если не миллионов, мелких передатчиков. Вопрос в том, существует ли возможность вреда для здоровья и безопасности населения от этих передатчиков. Ведь, как я понимаю, они будут располагаться рядом с домами, школами и офисами, все ближе и ближе к земле. Верно? Да, сенатор, верно. Я хочу спросить вас, мистер Гиллан и мистер Перри, сколько денег обещает выделить индустрия на проведение дополнительных независимых исследований? Я подчеркиваю, независимых исследований. Ведутся ли сейчас такие исследования? Завершены ли они? Где потребители могут с ними ознакомиться? Мы говорим об исследованиях, о биологических проявлениях от этой новой технологии. Спасибо, сенатор. Спасибо за внимание к этой теме. Я думаю, что безопасность должна быть в приоритете. И, как вы сказали, мы руководствуемся данными экспертов, данными FDA и прочих, чтобы обеспечить безопасность населения. Насколько я знаю, дополнительных исследований не проводится. Я буду рад обсудить с вами, какие, по вашему мнению, исследования необходимы. Мы поддерживаем исследования и полагаемся на мнение ученых. Итак, ответ на мой вопрос о сумме финансирований — это ноль. Я обязательно проверю это для вас, сенатор, но, насколько мне известно, наша отрасль не спонсирует на данный момент исследований. А слышал ли... И кто-нибудь из вас о готовности отрасли поддержать и спонсировать исследования, чтобы выявить воздействие на здоровье населения? Нет, я не слышал. Так что, действительно, никаких исследований не проводится? И мы вот так просто идем вслепую, не уделяя внимания безопасности и здоровью? На слушаниях в Совете Федерации также приводятся данные, говорящие о том, что приносится вред здоровью особенно детям, возникают у детей стажированных 10 лет онкология. И это факт, неопровержимо доказанный. Хотелось бы обратиться и к операторам сотовой связи, которые, в общем-то, предоставляют эту услугу, которая по определению является вредной для здоровья. Это точно так же, как с курением. Да? Все, все знают, что это вредно, но многие, но многие продолжают курить. Но хотя бы люди должны быть информированы о том, что это вредно и насколько это вредно. Мы только можем предполагать, сколько зарабатывают на этих услугах наши операторы. Если только на рекламу по телевизору тратится не менее 30 миллиардов рублей ежегодно. С одной стороны, ученые говорят, что плохо, но ничего не предлагают. Производители средств защиты говорят, плохо, мы предлагаем защиту, давайте проверим. Проверили, 20 лет, 30 лет кто-то проверяет, все работает, но об этом ученые молчат. А кто мошенники-то? Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, задавайте на все вопросы, мы ответим. С вами Вичезар и Вести Валкон. Благодарю за внимание.